Эй, посетители палаты Немиркин, как много вы знаете о сексе? Знаете ли вы много или мало, есть довольно много интересных вещей. Секс может повлиять на наш разум и тело, о чем вы, возможно, не знаете. «Что это за вещи?» – спросите вы. Ну, вот шесть вещей, которые секс делает для вашего разума и тела. Первое. Секс может помочь увеличить ваши когнитивные способности.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 Эта часть мозга играет важную роль в памяти и обучении. Исследователи заметили, что когда сексуальная активность позже прекращается у грызунов, они теряют эти достижения в развитии мозга. Во-вторых, секс может повысить самооценку. У всех по-разному, но, по мнению психологов, секс может способствовать повышению самооценки. Психолог Райан Андерсон объяснил в журнале «Psychology Today», что отсутствие секса может привести к чувству раздражения, неуверенности в себе и неадекватности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 для некоторых секс не является приоритетом и может не так сильно влиять на самооценку, как для других. Но для других секс не может не вызывать приятных ощущений, как в душе, так и в теле, и не только. Третье, частый секс может помочь здоровью сердца. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Epidemiology and Community Health, частый секс может снизить риск смертельного сердечного приступа. Результаты исследования показали, что мужчины, занимающиеся сексом два и более раз в неделю, имели меньший шанс получить смертельный сердечный приступ, чем у тех, кто занимался сексом не так часто. В исследовании были отмечены дополнительные данные об инсультах и их связь с частым сексом, заявив, что мужчины среднего возраста должны быть воодушевлены тем, что частые половые акты не приведут к существенному увеличению риска инсульта и что некоторая защита от фатальных коронарных событий может быть дополнительным бонусом.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 Мы надеемся, что вам понравилось это видео, и если понравилось, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с друзьями. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомлений для получения новых материалов, подобных этому. И как всегда, супер спасибо за просмотр, увидимся в следующий раз.